Коттеджный поселок Жемчужина, возведение которого было начато летом 2020 года, расположен в Цибано-Балке. Тут будет построено более 200 домов площадью от 50 до 145 квадратных метров. Территория коттеджного поселка будет полностью асфальтирована, оснащена системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной. Сейчас в поселке ведется активная работа и с каждым днем видны изменения, происходящие тут. На данный момент продано 60 участков, на которых появятся комфортабельные коттеджи. Удобные планировки домов придутся по вкусу любому покупателю. Гаражи, навесы, большие террасы и даже бассейны – сделаем все, что вы захотите.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 По периметру кровли защита от ветра. Снаружи дом утепляется плитами каменной ваты толщиной 300 мм при отделке кирпичом и 50 мм при отделке декоративной штукатуркой. Наша компания в отделке использует штукатурку фирмы «Баумит». В ее компонент добавлен лак. Не промокает, не выгорает. Гарантированное качество. Сам поселок расположен в очень удобном месте. Всего в 8 километрах от города-курорта «Анапа». Местные говорят, жизнь в Цибанабалке – это настоящий рай. Чистый воздух, плодородная земля. А для комфортной жизни в поселке есть все необходимое. Администрация, школа, детский сад, станция скорой помощи и различные сетевые магазины. По проходящей недалеко трассе Новороссийск-Керчь вы буквально за 10 минут попадете на песчаные пляжи Пятихаток или Витязевом. Мечтаете жить на юге, недалеко от моря? Мы поможем воплотить вашу мечту в реальность. Звоните в отдел продаж компании «Стройгарант Анапа». Наши менеджеры всегда ответят на любые интересующие вас вопросы и помогут подобрать проект вашего будущего дома. Вы даже можете оформить сделку дистанционно. Вся информация об этом есть на нашем сайте sga23.ru.